Всем привет! Уже совсем скоро стартует одиннадцатый сезон музыкального шоу «Голос страны», который выйдет под названием «Перезагрузка». В тренерскую команду в новом сезоне «Голос страны» вошли. Певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка Дорофеева. Артист и продюсер Монатик. И любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник. В новом сезоне «Голос страны» изменится привычная для всех сцена. За кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления. Ведущими «Голос страны 11» станут известная телепара Юрий Горбунов и Екатерина Асачия.